Адыги на земле моей живут Их издревле черкесами зовут Смеются солнцу, добрых ждут дождей Живут адыги на земле людей А ты о них не знаешь ничего Ни песенных гортанных, ни традиций Когда в ауле человек родится То дерево сажают в честь него А ты бы видел, как они танцуют а ты бы слышал, как они поют На скакунах по праздникам горцуют Черкесский и кинжалы достают Давно не пахнут порохом ущелья Давно над ними пули не поют Бывает жарко только от веселья Когда невесту замуж выдают